Привет, YouTube. Тема. Система смазки двигателя. Горит лампа давление масла. Для того, чтобы быстро найти причину, необходимо представлять, с чего она состоит и как эта система вся работает. Все это я вам покажу в натуре и в 3D. Все трущиеся детали в двигателе смазываются за счет каналов и разбрызгивания. Каналы проделываются в валах и в корпусе двигателя. Все эти каналы соединены между собой, можно сказать, что единый трубопровод и имеет замкнутую систему. С поддона масло забирается насосом, подает она оттрующиеся детали, затем оттуда самотеком стекает опять в поддон. Масло служит как для смазки, так и для охлаждения. Самые нагруженные детали у двителя, для которых необходима хорошая смазка, это коленвал, который и придает всю мощность двигателя. Соответственно, шатуны, поршня, затем распредвал. На шейках этих валов имеются кладыши. Масло за заполняет пространство между вкладышем и шейкой вала через имеющиеся отверстия как в блоке так и в кладышах кладыши масла в зазорах препятствуют непосредственно соприкосновение деталей на обеих валах трубки все шейки закалены вот так работает без масла. Смазка валов. Общая система смазки. Сердце системы масляный насос. Чем быстрее вращается, тем больше давление масла занули, давление поднялось. Чтобы не было лишнего давления и не порвало весь наш трубопровод, установлен редукционный клапан. При давлении 4,6 кг на сантиметр квадратный он сбрасывает масло под дом. То есть пружина отжимается и открывается другой канал, который соединен с поддомом. Смазка цилиндра поршня. цилиндра избыток масла снимается маслосъемными кольцами. В канапке, в которой установлены маслосъемные кольца, имеется отверстие. Через эти отверстия затем масло стекает под дон. Смазка распредвала рокеров клапанов. Поиск причины необходимо начинать с простого, то есть с электрических присоединений датчиков, приборов и всей цепи. Затем непосредственно проверить манометром, затем проверяются датчики оба. Проверка датчиков поджатым сжатым воздухом. Датчик давления, который включает лампу аварии на торпеде. При большом давлении контакты его размыкаются, при малом давлении контакты его замыкаются и включают лампу. Малое давление это около 0,46 кг на 1 квадратный. Второй датчик соединен с прибором указания давления масла на торпеде. В нем просто-напросто при изменении давления меняется сопротивление, тем самым стрелка отклоняется то ли в ту сторону, то ли в эту сторону. После всего этого можно проверить маслонасос. Демонтируем его, проверяем состояние щупом, зазоры, люфты, лицы. Под Подветель подставляем донкрат. система смазки для ознакомления можем нажать на стоп видео ну, в конце маленькие такие выводы чем гуще масло тем создается больше давления чем холоднее масло тем она также создает больше давление, потому что она становится гуще из этого следует когда мы заводим холодный двигатель масло там Холодное и густое. Вот давление может быть нормальное. А когда мы прогрели две, давление может упасть на минимум. Именно надо давление проверять на горячем двигателе. При сгорании масла на поршне образуются осадки и мусор. Масло лучшего качества выделяет мало осадков и мусора. Плюс она не так быстро меняет свою вязкость при нагревании, как плохое масло. Из за этого следует, чем лучшее качество масла, тем больше моторесурс двигателя. То есть, применяя плохое качество масла, ваши затраты на ремонт двигателя будут в разы больше, чем затраты на хорошее масло. Это надо иметь в виду. Поиск причины, как я вам уже показал, необходимо начинать с самого-самого простого, как я показал вам у видео. Всем спасибо за внимание рад если кому-то помог подписывайтесь на канал где вот буду рассказывать вот такие незатейливые видео ставьте лайк если понравилось всем удачи